Паника, паника. Так, э, короче, э, да, все, закрывали у нас все объекты, короче, все в э, магазине, все, все, что, короче, не, не связано с жизнеобеспечением, у нас прикрыли. Вот, что... Да, все объекты остановили, то есть э, нам вчера после четырех часов, что ли, где-то после трех часов, уже все эти билдеры-строители разослали имейлы, что с 8 часов вечера, короче, все объекты закрываются. Ну это вот вчера было, то есть они сказали, самое, а, короче, самые важные вещи мы еще сегодня там в течение 24-48 часов можем позаканчивать, но как бы все, труба. Так что все объекты прикрыты денежки плакали, короче, все ништяк. нормально да. да, так что ну как-то так все, все подрядчики звонят сразу, говорят, ну где мои бабки где мои бабки, потому что все понимают что это сейчас может затянуться, короче, надолго эм, как-то вот так ну, Но... отстойко а Апреля это ну вот, у ну, нас прикрывает там типа школ 12 апреля, а у вас типа пока. ну школы закрыли еще неделю назад mm -hmm. все школы закрыли неделю назад сказали что на две недели то есть вот сейчас неделя прошла скорее всего это продлят для... однозначно да а, то есть сейчас вот по работе я не знаю то есть в моем представлении там ну, это минимум две недели, короче. Это минимум. Хотя э, я более чем уверен, что где-то неделю через две люди уже просто выть Потому что ну, всем, короче, за все надо везде платить. Они тут обещают какие-то эти... Мы вам, короче, там, деньги вышлем, еще что-то. Вы не каждому будете каждому ипотеку пришли. платить, еще... А? Каждому по тысячу выслали, нет? Да никому ничего не выслали. То есть, может быть, вышлют, я не знаю. То есть, нет. А Как они будут определять, кому выслать, кому не выслать. То есть, кто-то резиденты, кто-то не резиденты, кто-то там с грин кто-то э, не ситизен, ну, не гражданин, то есть кому они будут высылать? Блин? Все равно половина Америки, блин, непонятно, кто и где и как живет. Поэтому, короче, попахивает жареным, короче. Вот. А ну. В принципе, я, я, честно говоря, не парюсь. Я вообще даже немножко, ну, как-то вот меня даже не беспокоит пока ситуация. Пока деньги есть, то есть там еще запас денег лежит. Да. А, так что не, не, не, зря, не зря мы, короче, новых клиентов затащим. Мне должны были еще сегодня два контракта прислать, Ну, сейчас скорее всего, пришлют, как бы, но... Деньги за них пришлют. Не, не, именно просто контракты. Ну и, соответственно, в дальнейшем деньги. Но сейчас, ну еще, короче, на сколько? На 130. Ну, все вместе, оба контракта где-то на 130. Нормально. Но. Ну, короче, мы подготовились к этой теме. Так что ничего такого там. Да, не, магазины, на самом деле. Магазины, все работает. Они, короче, что делают, как бы, я понимаю их, то есть, безусловно, они пытаются максимально ограничить людей от э, вылаза из дома. Короче, все. То есть, если надо там пожрать или в больницу сходить, пожалуйста, они работают. Просто, типа, не надо шарахаться никуда, ограничить свое перемещение по максимуму, просто чтобы, ну, как бы не, не провоцировать распространение. Короче, я сегодня, получается, с 6 утра, короче, сорвался сразу там. Какие то объекты домерить, короче, там, да? а еще прикольный факт, что с понедельника должен был выйти проект менеджер работать, а теперь не выйдет. Вот. А? а затраты, говорю, не попал Ну да, да. Даже, даже как-то выгодно получается. Что не попал. Хотя, не знаю, наоборот, идея такая была, думаю, блин, мы сейчас как раз подготовимся, знаешь, там туда-сюда раскидаем. Там есть хвосты по некоторым объектам, бывало, все как сложится нормально. Но сейчас, я, короче... Я, как... Время, две недели минимум для внутренней работы. Вот, я сейчас думаю, как это оптимизировать так, чтобы, ну, мягко говоря, хорошо это настроить. То есть у меня с офиса, я вот сегодня с офиса, у меня э, девушка шел выходная, э, ну, как бы, она из дома работает. То есть, как бы, у нас, мы, мы это до этого делали, поэтому, как бы, там, это не первый раз. Вот. Эм, ну, у нее нормально получается, она, короче, не это, не косячит. Mm -hmm. вот. <рё> Еще объекты бы, как на тотанку, бы, на это... <рёх> да, да, да, вот как я плен. вот... вот как, как, как бы это замутить? Не, в принципе, я понимаю, как это даже можно делать, единственное, просто... Роботов еще не изобрели, таких строительных, да. Ну, ну да, есть такое. На, надо подумать. <laughs> То есть, ну, надо на объекты камеры ставить, и все, и просто, просто чтобы рабочие работали. Ну, короче, да. пос, посмотрим. Посмотрим. Ну, что? Ты поздравляешь, что это. Получилось не два месяца назад, не три, не дай бог. А сейчас... Ой, да да, да, да, да, да, там бы печалька была. Прикурили вообще. Ну а что у тебя получается же Можно им звонить, писать, сметы актуализировать. Вот как бы для этого сейчас у тебя вообще пол. Да, да, да, это сейчас как бы идет. У меня как раз в течение следующей недели у меня там четыре таких больших жестких сметы есть такие. То есть сейчас вот смечется в воскресенье с отпуска возвращается, mm -hmm. ну там у себя в стране. А И... тема какие-нибудь? А, вот мне еще те же тратим, которые вот я тебе на прошлой неделе рассказывал, мы там 100, 100 штук там почти получили. Ну вот у нас сегодня выплаты на 20 тысяч. То есть у нас остается, короче, где-то там полтинник. Mm -hmm. -сюда. Ну да, я не знаю, насколько, то есть. Понятно, что я, как бы, какие-то там материалы, еще что-то оплачивать не буду. Выводи а? все в профессиональные инвестиции. Это дело. И в Мексику, короче. А, если гречку покупают, в Америке, наверное, с гречкой вообще напряженка. Там ее сроду не было. Нет, здесь с гречкой по барабану. Здесь с туалетной бумагой был базар вот этот вот. Но все нормально. Ну, как бы... Я, я не понимаю. То есть люди, люди просто, знаешь, как им сказали, что будет звездец. И они, короче, побежали все покупать, такое, что… Ну, короче, все покупать, им было без разницы, что. То есть они в натуре дрались в магазинах. Я в магазин еще ни разу не сходил за вот последние две недели. То есть у меня жена была два раза в магазин. Один раз они приехали, ну, правда, там нет там туалетной бумаги, еще что-то, но они посмотрели уже ради прикола. То есть да. потому что спрос большой, знаешь, ну, думай, ну ладно, надо, наверное, взять. Вот. И все, они проходили в основном продукты, все есть там, То есть проблемы как таковой бы, нет. Просто нужно было подождать еще, допустим, 2-3 дня и все подвезли. То есть сейчас вот во всех магазинах уже все есть. Вот вчера она съездила в магазин, все есть, э, этот, э, все подвезли. Ну, единственное, они пытаются ограничить, чтобы там человек не покупал там 10 э, там, упаковок этой туалетной бумаги. Ну, то есть ну, чтобы это не было, короче, абсурдом. И все, все, все нормально. Поэтому... А у вас, короче, хрена там заразилась? Ну, как до хрена? В Америке, я очень смотрю, 14 тысяч заразилась. Вот, а в Китае уже пад пошел. У них уже 71 тысяча выигрывало. То есть 80 Там такая штука. Они почему как бы и начали ограничивать? Потому что... Распространение в Америке э, началось, ну, статистически в разы быстрее, чем в других странах. То есть они поэтому и перешли в такой режим, что, короче, давайте, короче, все останавливаем, потому что слишком быстрая, быстрая скорость э, распространения. Вот. Э, ну и, соответственно, как бы мы вот там в Фейсбуке сидели вчера, э, разговаривали. По мне, как бы, чем быстрее ограничат... Чем быстрее как бы остановится как бы именно сам ну, распространение, тем быстрее все вернется на свое русло. То есть если распространение остановится и пойдет на спад, все, уже как бы, потихоньку там введут вначале там стройки, потом ведут какие-нибудь другие там работы и все пойдет нормально. Ну да. Просто сейчас вопрос промежуток получается слишком большой между тем, что как бы, да, то есть при том, что мы должны были, вот мы сегодня должны были а, одну работу начать, и в понедельник вторую должны были работу начать, ну, то есть а, определенные там а, эти вещи а, как бы наши стормозят, все, то есть... Нет, ну, ты после, ну, как бы этого же да, я, я начну, то есть есть вероятность, что мы по-тихому все равно где-то будем выезжать что-то делать, то есть я не исключаю это, просто э, вопрос как бы, э, это как ну короче цикл сбивается, то есть если я сейчас думал, что допустим я там в марте что-то закрою, оно сдвигается на апрель, соответственно я счет выставлю в апреле, в апреле выставлю счет, получу деньги там в конце апреля или в мае. И сейчас получится промежуток между э, вот этим временем, получается, месяц-полтора и... Ну уж не полтора месяца ты уже себя как бы там строить. Ну, по крайней мере, что ты попадешь, там постоянные расходы. расходы ты попадешь? Что расход? Что? На постоянные расходы? Ну да, на постоянные, ну и да, но это может Что? просто на два месяца, это может на два месяца растянуться. Ну то есть пока я получу те бабки, может пройти как бы значительное. ну я не знаю, короче. Слушай, зависит от того, как это будет. Вот эти вот кредиты твои закрыли, да? Там? Как будто мы все это время готовились к этому. Я тебе больше скажу, я же еще выплатил 18 тысяч еще. Ну-ка, покажи мне, что у тебя по этим по балансам. Так, карантин, день первый. Баланс, Николай. Что ты? Как этот, мы сейчас... Ну, короче, все нормально. Ничего такого здесь не будет. Жестного. У которого 11-ая стройка, ты его переплатил, что то Да, ну, короче, это эти, это проценты. А, а сейчас он по нулям? А, да, ну то есть мне, как его получается, 11 он был 16 800, там, 75 или сколько, а да. мне надо было заплатить 18500 в итоге. Просто да. мне полторы тысячи вот это надо записать в расход в проценты. Да. Давай, да. Он буквально вчера прошел, поэтому... Я думал его еще раз взять, но заплатить потом вот эту кредитку выплатить. Э -э Причина для этого, потому что он... Вот эта кредитка больше, короче, на меня влияет, чем вот та штука. Вот. Ну, сейчас посмотрим, короче, пока... Со всей этой канители короче, я пока не дергаюсь. Слушай, я а тебя поздравляю еще, кредитный. Да, есть такое. Ну да, либо этот, либо этот будет, так что. Пять. Уже. Я, кстати, знаешь, я, я почему тоже такой немножко я спокоен. Я а -а -а. вот думаю, ё-моё, а вот сейчас вот случится, да? Ну там, что жопа, короче. Месяц надо будет перекантоваться, еще что-то. Я понимаю, что вот в этих пяти аккаунтах, если мне надо будет, я могу, короче, денег почти там сотку вытащить. Ну, то, то есть так, это мысль такая в голове есть. Ну, так. ну, да, это лучше, Но чем на просто, знаешь, то есть я понимаю, что как бы у меня бизнес не сдохнет, если мне надо будет месяц, грубо говоря, периода. Ну, даже два, если за сотку, сколько ты можешь, три месяца, бой, четыре месяца, да, может Плюс у да. тебя да, на счетах, ну, на счету 79, даже полтоста Ты можешь полгода жить. Так, какое мы дело сделали, Николай, ты представляешь? Нет, да, да. Не, ну, я тебе так скажу. Я, короче, в магазин вообще не ходил, там, ни хрена не брал. Вот, у меня просто без этого, там, всяких, не знаю, шампуней, там, всякая хрень постоянно лежит. Я просто как соображаю, ну, типа, нахрена один раз пасту брать, когда ты взял этой хрени, ну, и она валяется у тебя дома. И ну ты да. вообще не думаешь, в общем. И сейчас коронавирус, там, кризис, мне как бы вообще похрен, что-то подорожало там. Мне вообще насрать, как бы, там, ну, типа, ну, у меня все готово, как бы, я не знаю, там, для, я не знаю, тьфу фу конечно, но даже если война начнется, я как бы все равно там прочину, знаешь, там, без долгов. <с. <с. <с. Ну, как бы, ну, то есть все обязательства выполнены наперед, там, на хреновую тучу времени. Uh -huh. так, так, поэтому я вот такой тип мышления теперь тоже, как бы, видишь, прививаю. И, как бы, видишь, такие штуки становятся, и ты такой, о, тут могу, тут Так, а там у вас вообще говорят, что по распространению? Ну, 200 человек, москвичи свалили в Подмосковье. Вообще, на самом деле, хорошее время, я не знаю, мне кажется это всем пойдет на пользу. Кому не надо, тот загнется. Короче, кто не нужен, тот загнется. Кризис всегда тема офигенная. Вот прикинь, вот таких же, как ты, допустим, которые 4 месяца назад, их же дофига. Сейчас чуть-чуть застой, и они как бы загнутся. Потому что они за бабками не смотрели за своими. Ну да. Вот и все, и вот те, как бы коронавирус, ну как бы все виноваты будут кругом, коронавирус, правительство, еще кто-то, но только не то, что они там в минусах хреначили всю дорогу, вот, а так подготовку надо вести, вот так вот, этой финансовой своей штуки, то есть раз у тебя подушка, ну как бы у тебя такая, как бы подушка такая, ну хреновая, то есть, минусах, но она все равно есть, да, там, ты можешь еще минуснуть, там, там. Вот. Ну, я понимаю, как бы, как я могу минуснуть, и какие могут быть последствия, и как я с этим разберусь. То есть я могу… В в вишни, да. я, я, под, я под контролем могу минуснуть, то есть, э, а, а кто минусует без контроля, я, я до этого минусовал без контроля, без проблем. Только теперь я процентами, получается, выплатил, я еще посчитаю, конечно. А у тебя… профич. У тебя же есть финансовые затраты. Ну, смотри, вообще, чтобы ты понимал, ты дивидендами себе забрал три триста, а процентов выплатил три четыреста. Они у тебя еще вот в этих 197 и 157 лежат. Во-первых, да, здесь есть проценты. Здесь вообще мы посчитаем: здесь тридцать тысяч процентов, а, вот ну но вообще, э -э как его называют? Вот здесь вот оплаты, которые мы еженедельные там, или ежемесячные вводим, они включают в себя проценты. Поэтому они не идут как отдельная статья расходов. А, но ну потом ты обонялся, <связан> и все. Ну да, то есть они уходят вместе с этими оплатами. Блин, это печально. Хотелось бы знать, какая там, мягко говоря, статистика. Ну да, здесь 4500. Ну, ты можешь их а актуализировать, взять вот этот перевод, на счет, да, получает? У тебя счет там с минусом. А у тебя вот эти вот, которые минус 197, они реально такие или они увеличены? Но там еще, еще капать сверху будет. Потом. Потом. Коль, не переживай, это будет потом. А, нет, подожди, вот смотри, какая у нас интересная статистика. Вот, ты им должен действовать Подожди. Да, у нас видишь материал как раз вчера пришел на 15 тысяч. Я сейчас только что заметил, что у нас мягко говоря за материалы как-то назвать хорошим словом неправильно оплата. Они меня, они меня неправильно. Короче, надо разобраться Короче, ты э, закрыл 5 кредитов, у тебя сейчас минус 400 э, деньгами, но у тебя плюс 476 в сделках, баланс по сделкам. То есть по сделке ты должен миллион, а ты должен потратить 529. Вот 476 тебе придется сделок, ты заказишься кредит, и 72 у тебя стоит, если быть точным. Плюс у тебя есть... А, да, еще там на 130. Да, у нас там пару таких объектов висит, которые еще сейчас добавят жанру. А... Ну да. Ну, Если коронавирус будет тебя терзать, то ты, в принципе, там 3-4 месяца можешь, в принципе, жить на кредитные деньги, не париться, все будет нормально. Надеюсь. За это время просто вопрос, что делать с рабочими, потому что... Что, что, что они будут делать? Я понимаю, там неделю-две сейчас можно еще покопаться, знаешь, там, что-то разобраться внутри кухни, там, какую-то реви, ревизию сделать по материалам, по инструментам, еще что-нибудь там подготовить, а дальше? Ну, давай, да. да. вот эти две недели делай, ревизию материалов, ревизию э, смет, ревизию, я не знаю, в офисе приперить. ну, короче, вообще все наперед там переделай. Вот, а потом надо будет думать, что-то принимать какое-то решение, там, ну, как бы, сколько их там, ну, месяц, да, там, бежать, ну, полтора, там, ну, не сколько, Во ну, вообще. Может, ты удастся победить вот это чек от твоего, круговорот чеков, чтобы они просто тебе на счет бабки отправляли? Все а -а -а. Не, ну, одна компания, они там написали, что они будут высылать теперь чеки, ну, так как, там, в офис нельзя приходить, там, и так далее, то есть... Посмотрим, как это будет идти. Вот. остальные не знаю. Будем стараться их переубеждать. Я, допустим, своим подрядчикам уже начал, ну, не большинству, там, некоторым высылать. Все счастливы. Они, блин, им не надо лишний раз ездить, им не надо заморачиваться. А? Я на счет. Да, да, намного удобнее, нам удобнее, им удобнее, блин. у нас вот сегодня да, 5 чеков надо отдать, все будут сюда опереться и забирать, ну, как бы, капец. Ну, да. Ну, смотри, ничего такого вообще нету. Приберешься с меток, приберешься с всей ремки. вот этой, кстати, открой crm посмотрим ее. Тут э, туго, мягко говоря, идет, пока. Ну, у нас, короче, эта неделя такая насыщенная была, я, честно говоря, сюда даже вообще не залазил. Ну, слушай, оно оно как, было, так, как, как было, так и осталось, короче. Ну, короче, тут еще пока не просчитано ничего. То есть вот мы уже начали на нее, с, вот с этой смельчицей с с вот этой вот, при, будет прикольно поработать. Mm -hmm. Потому что она вот сейчас с отпуска вернется, как бы здесь пойдет жара, короче. Там у них 6 или 7 объектов, которые надо рассчитать, как бы срочно. Так что будем. Ну, вот эти все объекты. Как... Ну, получается, получится удаленно. Что, что, объект? О, да, это все будет удаленно, да, конечно. Обзвониться и Ну, как-то вот так. Ну, и по, по оплатам, то есть, я не знаю, по оплатам мы сейчас, я даже не знаю, что мы будем делать. Нам вообще должны еще выплаты, нам должны выплаты, скорее всего, вот эти 44 есть, но я надеюсь, что они заплатят. То есть тогда тоже он будет 30 в понедельник. Он может быть даже… а нет, ну да, это на следующую неделю, может быть, в среду или в четверг оплата будет. Может быть, даже. Вот. Но теперь другой разговор. Теперь все стало еще лучше. Короче, не грозит нам кредиты взял. Я так понял. Это зайди еще в этот, в контракт, ты закрыл же, да, что-нибудь? Так, ты знаешь, кстати, те выплаты, которые я хотел сделать, я не стал делать. Не стал? Неа. Которые с этими, с поставщиками. Я вот этому с вот этими я рассчитался, то есть я еще не внес, я он сегодня только транзакция прошла. Я ему вчера оплату сделал, она сегодня прошла, то есть сейчас банковский счет. когда. Но у тебя 13 тысяч, который кредит. Да. Ты можешь его просто с денег закрыть и все. <связано> Подожди, <связано> мне, мне еще деньги понадобятся. Я, я, я не знаю. То есть посмотрим, сегодня если оплата пройдет, да, да. да, если оплата пройдет, ты его можешь закрыть просто. Если будет там, я не знаю, там чума какая-то, то ты можешь их его же обратно за, ну, как бы растопить. Просто по платежному календарю открой вот календарь. Да, я вижу, вижу. Все, все, все, все нормально. Да, у тебя деньги есть? Ты просто там проценты не будешь переплачивать. Вот, надеемся, что все будет нормально, но, если что, ты живой обратно можешь вернуть? Ну да, это же обычная кредитка. Ну, так что я не что знаю, это что ты творишь. Че-то, как это, это, это читаешь очко и слайд. Я, ну, прикинь, у Вот, потом, смотри, а если ты 13 вот этот загасишь, какой ты следующий будешь гасить? Ну, семнадцать, вот Я вообще думал, может быть, семнадцать погасить. У меня с ним такая пока, пока, пока непонятно. А что там за критик? Семнадцать, что это такое? А... Да это этот, как он этот, Сейчас, там, скорее всего, тоже получится сэкономить. Я почему-то себе записал, что на нем проценты не сэкономишь. Мне кажется, на нем можно тоже сэкономить. Причем, как бы побольше, чем на том, наверное, с точки зрения процентов. Но тот, который 13 тысяч, он влияет на мою кредитную историю. То есть, и с этим как бы не очень хорошо. Вот, 28-го мы должны заплатить 3 700. Сейчас. Вот. То есть... У нас сейчас баланс с ними написано, что 17 чем-то. Хотя написано, что 18. Что-то что где-то перебили. Ну, или, да. или проценты капнули где-то. Да, проценты. Вот. Короче, да. А, ну да, видишь, если мы платим, то оно сразу. Он всего 18.700 заберет у нас. То есть. А то есть. Мы можем сейчас заплатить 18.300, грубо. А если мы оставляем его до конца срока, то мы заплатим вот 20. Ну, короче, две штуки у нас экономить Нормально. Ну да, а две штуки это еще. Ну, как бы, это как бы долгосрочная тема, видишь, это до, но, до ноября 2020 года. Не, но две штуки, это туалетные бумаги можно будет забить на три года вперед. У меня свинья из четырех. Я больше переживаю. Где, с кем лучше как поступить, потому что у нас у этих... Ты видел, что там у этого 250 тысяч уже висит? Почти. Ну смотри, давай как это. Все, сейчас финансистов отключаем. Вот. У тебя сколько там этих кредитных кошельков? Вот сейчас осталось, сколько? Ну, три. Три и плюс два пусточка, четыре ну да. Ну этот один там такой он маленький, вообще. 400 а. долларов. Я даже не замечаю. Ну ты лучше его чтобы он тебе это, ну как ты сказать? Ну он мне кстати, статистику не понял. Он, он у нас в следующем месяце оплата. Я лучше пока с этими рассчитаюсь. Короче, у ну, тебя было... Вот да, я тебе сейчас говорю, все, финансистов включаем я тебе говорю. Коль, у тебя было вот столько кредитов. Но. No. Сейчас у тебя вот столько. Но. No. Огонь же, да? Ну, no, огонь. Ты можешь до конца месяца, чтобы сделать, чтобы у тебя вот столько кредитов было? Well, это тоже огонь. А потом уже как то как будем крупного, как слона резать, там по ложке чайно его как бы там гасить. No, если, а, если, я, если, я понял. если пандемия какая-то, мы же это все можем откатить назад. Но в это время мы уже там что-то подэкономим там по-любому на процентах. И у тебя стимул появится как бы психологически, что ты не хочешь их обратно распечатывать, ты лучше с клиентов в заберешь. У тебя же появляется уже такая комиссия. Ну да, есть, конечно, такая логика. Ты такой думаешь, блин, нахрена мне еще пять кредитов новых открывать? Лучше я клиентам поделаю лещей там надаю, и они мне вопросы отправят. Ага. Вот, поэтому откроем на, ну откроем на этой, на следующей неделе. У тебя реально три останется, вот. это же, у тебя десятые, это же только поставщики? Нет. Просто кредит, да? Да. Ты думаешь, мы его осилим? Ну, естественно, просто он, он идет, я почему его вообще как бы не дергаю, а он еженедельно по 2-300 там забирает и все. То есть там быстрее выплатишь, медленнее, то есть у него вообще никак не влияет. А вот 7-157, они у процентные, да, тоже получается? Да, там капают проценты. Ну то есть они как капают проценты. Они мне даются часть из тех сумм, которые есть. А, она мне дается беспроцентно, допустим, там на, на два месяца в основном. А потом? А потом, а потом начинают проценты, что как э, опас, э, ну, опоздал по оплате там, и так далее. Mm. Ну, окей, тогда их будем гасить, тот будем 67 по графику, ну, то есть на него по фигу. А какой-нибудь из этих тогда будем прям закрывать, закрывать, закрывать. И ты сможешь потом цену же, говорил, дешевле делать? Ну, да, если ты, если ты с ними будешь на четко отчитывать, то можно будет это с ними получше договариваться. Давай вот эти два закроем на 13 и на 17 и будем долбить какого-то поставщика прям. Какого-то будем впереди толпить, а кого-то быстро-быстро-быстро начнем закрывать. По процентам там поймешь, кого быстрее лучше. У кого больше процент? Вот у этого. Вот, тогда, ну как бы, у нас останется кредит, три кредита, и мы будем самый большой гасить. Короче, ну, обратная логика у нас будет. Не самый маленький раскидывать, а самый большой. Нет, это, там весь вопрос зависит от того, какая, скажем, на какую работу капают бабки. У меня с 2018 года здесь висят какие-то эти. То есть вот это вот всякие проценты, всякая фигня вот эта вот за 2018 год. Смотри, сколько у меня там. Аж охренеть. 19-й а, В курсе, что уже 19 тысяч. Я 10. в курсе, это они не в курсе просто. Они вот это вот, я причем сейчас как бы с ними разборки начал. Вот у меня 4 тысячи, ты видишь, с апреля 2018-го. Это уже 25 года. Ну, почти. Сколько? 2 года, короче, ровно. Какого, я говорю, какого вообще происходит, то есть, мягко говоря, короче, они меня тут имеют. Так, короче, надо гасить от дальнего к ближнему, то есть я думаю, что в течение месяца мы можем прийти в стадию, где мы, ну, вовремя оплачиваем. То есть вот у нас идет просроченная, типа 62 тысячи у нас сейчас, сейчас он пишет, что у нас просрочена. Типа 12 тысяч – это больше, чем 90 дней уже просрочено. Это как раз проценты. Здесь 13 штук процентов. Потом от 61 до 90 дней 314 долларов просрочено Это тоже проценты. И они, короче, меня их фигачат. Вот, то есть мне надо вот это погасить. Хотя нет, это я не буду гасить. Это все проценты. Нет, это все проценты. Я, короче, это гасить даже не буду. Я с ними и буду драться за это. Вот. И как бы, если бы у нас не было долгов, то мы бы это точно заплатили. Ну, то есть по, по деньгам, я это понимаю. я знаешь, что думаю? Скоро, скоро Америка настолько будет развита, что ты как бы родился, взял кредит на всю жизнь, со срочкой платежа на 100 лет. И все, и как бы ты живешь, похрен у тебя, умер, и как бы расти все травой. А все, а потом страховая компания, ой, умер. Ничего страшного, на это у нас есть страховой случай. Ничего страшного, всем все вернули. Что за хрень вообще? 2018 год апрель месяц. Ты не платишь. Они думают, отдашь ты им ту хрень не отдашь. Они начисляют проценты, их насрать вообще. Пять лет могут, наверное, начислять. Потом, говоришь, чуваки, я уже все отъехал. Им вообще без разницы. О, банкрот! У нас на это есть страховочка какая-нибудь еще какая-херня там. Они по полной там как с кого-нибудь игре будут, как бы ничего страшного. Пизд. Ну короче это и смешно и вообще жесть. Да. Ну то есть короче нормально. А? Из тебя будем нормального пацана делать, который везде все дает, работает в прибыль, короче балом со своим, они не такой, как бы это же рабство, ты понимаешь, вот эти вот таблицы. Это же они никак Ну, я, я понимаю, но здесь больше, как бы, такое рабство, это э, как-то. Это получается добровольное рабство. Почему, понимаешь, э, здесь немножко цикличность, вот такая вот, из-за того, что нам э, не платят. То есть, подожди, неправильно выражусь. То есть, я должен быть вот, вот в этой вот колонке, вот которая вот, вот в этой вот. Если бы я был здесь, то в принципе, значит, я нормальный. Адекватный. Потому что вот эта вот херня, которая наверху, это проценты. Я, я им даже платить не буду. я, Ну, то есть, короче. Yeah. Э, там будет битва. Я как бы эту уже битву начал вчера еще там, закинул удочки, короче. Ну да. да. Вот. Но а теперь он... они тебе скажут, ну ладно, окей, заплати нам вот это. И ты раз там сразу заплатила, они все с тобой пере, это, переоформили. Да, да, да. Просто, просто у нас предыдущий разговор, вот этот вот когда 4 тысячи, которые за 2018, примерно такое и был. Но они мне почему-то эту сумму оставили до сих пор. Причем я их за это как бы не пилил, но это полностью происходит. Ну, вот. сейчас на в вот. и бомбанем по ним. Ну, да, да. Видишь, ты такой как бы раз до них добра. У тебя тех мелких уже нету. Ты такой, сейчас я этих долбанул. И тут, получается, ты как бы мелкий-мелкий от себя отдал, у тебя как бы три кредита. Не 10, не 12, там, а 3 всего лишь. И ты 3 уже как бы, ну, понимаешь, как побороть. Даже если они, ну, там, крупные. Ну, короче, лучше 1 на 250, чем там 100 на 2,5. Прикинь, ты со 100 клиентами общаешься, а не с одним. Ну, да. И тысячу даже, а не с одним. Ну, даже вот у тебя было там 10 кредитов, а стало... Три. Два кредита, который на 13 на 17 закроешь? А -а -а -а. Я тебе не буду ничего обещать. Я постараюсь. Знаешь, как, мне не хочется сделать, а потом назад откатываться. Вот это вообще не хочется никак. Я это прекрасно понимаю, и поэтому я тебе говорю давай сделаем. Вот, и я понимаю, что ты обратно не хочешь их брать. И да. вот за счет этого давай сработаем как бы вот, ну, в эту, ну, как игру, я не знаю. Что ты возьмешь и сделаешь все, чтобы не брать потом. Ну, как бы отдашь туда и сделаешь Но то, что, чтобы не потом. Я понял. А будь у тебя как, там, там, там, рука не взглянулась на бутылку. Я понял. Логика понятна. У нас, клиентов, что там, позабирать новые контракты да там подключать это, то что у тебя карантин там ввели ну ничего страшного на две недели там ходят везде там ну бывает такое ну вообще против ну да а потом долбаним, поэтому по крупному ну уже с тремя крупными будем просто работать там более детально развернем там по ним боевые действия Но будем так Попробуем. Потому а. что вот, все равно никак бы ты о них думаешь, как бы да, там как бы они тебя не тревожили, они все равно у тебя в пространстве информационном есть. А так будет, прикинь три всего кредита. И все, и мы по ним плану уже отдельно приготовим, бомбанем, поймем с каких клиентов, поймем как чего там куда. И у тебя же не будет постоянных платежей вот по этим где 13-17, ты же тоже там каждый месяц, по-моему, платишь, да? Да, 17 я в этом месяце должен 3 700 заплатить, ну вот. в конце следующей недели, и поэтому должен 500 заплатить, то есть это 4 200, то вот есть я, я 4 200 так или иначе попадаю в этом месяце. Ну вот, а почему ты не будешь платить их условно? У тебя же там постоянных затратов имеется, мы же их постоянные затраты тоже пихнули. Просто смотри, у меня как бы, что меня как бы пугает. Вот здесь 79 написано, но у нас сейчас не 79, у нас там полкинет будет, короче. После сегодняшнего благополучного раздавания денег. Я а, сегодня тоже Да? Ну да, у меня же есть сотрудники там, все дела сейчас. Налоги заплат... ну уже отложил на налоги чуть-чуть. Да, кстати, надо мне тоже этим заняться и конкретно откладывать. Мне вообще немножко проблематично с бюджетами сейчас бороться. Ну, я у меня не от месяца два-три, как бы такая у тебя будет тема. Да. У нас 67, короче. То есть, ну короче, у нас останется полтинник после сегодняшнего дня. То есть, если я в понедельник, ну, сегодня там, или в понедельник получаю пятнашку, э, которую мне там должны были, то, в принципе, очень легко я это заплачу, и у меня останется еще 35, грубо. Э, ну, то есть, полтинник плюс 15, 65, минус 30, 35, примерно. У меня останется, это мне хватит на 6 недель зарплаты, No. с, ну, с какими-то минимальными ну, ну короче я тебе больше скажу я, я, я уверен мы еще найдем какую работу сделать ну, мы да, еще да. по-любому будем работать нахер я, я не я не верю что мы будем стоять поэтому два кредита да получается ты заплачешь вот эти 13 и 17 ну да если как бы если чех на 15 приходит то я их закрою в вот, ну все, я тебе как финансовый твой советник, я не знаю, как просто друг, там еще что-нибудь, я тебе прям рекомендую, я тебя прям прошу, закрой их нахрен, в общем, и все. Будем долбить уже крупное. Ну, то есть мы уже готовы, в принципе, крупно. крупным. А эта хрень, нам не мешала, и вот эти 412 тоже, чтобы они не маяковали нам, чтобы там тоже было zero. Знаешь, как зеро по-английски переводится с английского? Ноль. Но ну, у тебя, как у строителя, ну как бы цикл есть сделки, да, там ну, стройки самой. А сейчас находятся все в сделках, ну, ну вот, ну, баланс по сделкам 446 тысяч. Вот. А попадут, они к тебе на расчетный счет, и мы всем поставщикам откроем долги, отдадим типа, и у тебя будет ноль. Вот, типа, вот такой штуки. Поэтому. А? Ну, ты меня, кстати, там за деньги-то вообще не считаешь, да, за персональный инвестмент. Почему мы тебе отдадим, чтобы ты напился, и это, а потом работать начнем нормально уже? Да. Мы же тебе их собираемся отдать. Когда всем все выплатим, тебе отдадим, чтобы ты гульнул. Вот, а потом работать начнем. Не, ну я, -то я к тому, что, то есть наш, наш план, да, там, ну, как бы моя, да, там, закрывать кредиты... Больше сделок, минус нули, там постоянных затрат меньше, чтобы у нас было, вот. он как бы дает результат прибраться там в CRM-системе. Сейчас у тебя как бы бл ну, благоприятное время, чтобы все там эти сметы, которые ты до этого сделал, обзвонить. С ними какие-то следующие шаги назначить там, скорее всего, это будет после там, карантина, там еще чего-нибудь. Смета. Все равно звонки, эти видеозвонки, там просто звонки, короче, да, это все будем. Самый маленький боялся, помнишь, закрывать? А тут ты сразу два можно убануть. Ну, при условии, что тебе сейчас пяташка то придет. Поэтому по-любому сделай это и, как бы, ну, будем делать все, чтобы их обратно не распечатывать просто. И все. Там уже будет новый план. Да, ну давай так попробуем. Ты что, прямо сейчас? А, нет, ну это, я 412 сейчас заводил. Статистику не -а связался с Николаем, прибавился, проработали неделю, и добавился новый кредит на 412 долларов. Да нет, он такой, мы его даже не записываем часто, потому что... Короче, он, он совсем небольшой. Ну я в шоке того, что нам впихнули сюда, мягко говоря, по материалам. Ну вот видишь. Лишний раз финал Штуки свои, как бы, можно заходить. Балет. Лишние четыре тысячи. Просто, как бы. На ровно. Чуть-чуть на лаже что-то. Проблема, что оно должно. Оно не должно было быть вообще изначально. Так. Я, я не понимаю. Короче, ладно, с этим разберусь. Фигня. Короче, смотри, я не пишу, когда у тебя 3 кредита, а не 10. Что, как, когда? Когда у тебя три кредита, а не 10 кредитов. Что, когда? Не понимаю, когда у тебя что? Когда у тебя 3 кредита, а не 10 кредитов. Ты раз туда твое внимание заправил. Тын, тын, тын, тын-тын, приглушил. Ну есть, да. Внимание. А тут тебе она рассыпана, и ты как бы толком ничего не можешь сделать. Поэтому ты вот как бы сил поднакопил у тебя там ага, сейчас я их, короче, там тык-тык-тык. У тебя на это время есть, у тебя на это ресурсы есть. У тебя есть клиенты, которых ты уже строишь, которых можно бабло забрать и им отдать. Да. Я надеюсь, так и будет. Ну, по крайней мере, это можно сделать. Но вот эти вот самые, которые наметили тогда, ты в принципе норм, ты закрыл, получается, вот, кредит ну, один. Пять. Пять ну, уже Да, опять. Да, сейчас еще два закроешь, потом мы как бы на трех сконстрируемся и три отдадем. Да. У бабки сейчас есть, откуда брать. У тебя есть ну, контракты, есть по ним ну, как бы работать деньги. Вложено на материалах уже там на 529 тысяч. Да, да, это есть. Ух, ух, к сожалению. Ой. И, к сожалению, 5 тысяч. Ты как бы уже понял затраты по ним. Постоянный затрат у тебя получается на 38 тысяч. У нас приходит новый менеджер. На 3 тысячи зарплата увеличивается. Мы добавили продавца. У него тоже 3000, и мы добавили еще 2000 на, видишь, да. этого, какого, замерщиков. Я понял. Ну, соответственно, да. опять же, мы добавили замерщиков, но я сюда в гипотезу вел всего три объекта. То есть мы, я, я, грубо говоря, расклад только сделал, что мы увеличили средний чек. И у нас гипотеза уже срабатывает. Но у нас средний чек даже 93. да. И, в, ну, там, я поэтому так оставил, то есть, если мы возьмем, что с нашей гипотезой того, что будут у нас сметчики работать и мы, допустим, на одну работу больше, потому что, если придет еще один менеджер и мы возьмем больше работ, ну, да, быстрее, да. быстрее работ закроем, ну, допустим, если минимально считать, что мы на одну работу больше закроем, а -а -а. то, ну, соответственно, другой разговор. Ну, да, да. Ну, нормально. Это такой у нас как бы вообще супер-минимальный план. Ну да, да, при всех таких затратах это должен быть супер-минимальный план. Потому что надо выходить... Вообще надо так, чтобы здесь так короче лям, второй лям, третий лям, короче, так уже в миллиончиках считать, Это а что-то в тысячах стрёмно. Ну давай сначала борисовый этот баланс. Потом это Я тебе еще, короче, когда созваниваться с тобой, хотел, я тебе говорю: так знаешь, вот когда типа на лыжах научишься кат... научишься ну, кататься, и такой более менее стал, или на машине только-только научился, и думаю, сейчас я, типа, поваливаю, начинаешь выделываться, короче. Ну вот. да. Пока не выделывайся. Не, ну я слушай, я пока в норме иду, вроде как. Пока мы с тобой разговаривали, у тебя уже минус а, было 62, было. Плюс 72, стало 62 тысячи. Она, она вот сидит, работает. Да-да-да, то есть пока мы с тобой разговаривали, у тебя минус 10 тысяч долларов стало. Ну, на меньше. Так Два. что как? лучше поспокойнее пока. Тем более пока карантин не прошел. Есть такое. Вот. А давай еще функционал посмотрим. То есть ты как бы вот Трелло же ведешь, да, получается, сейчас с переменным успехом. Я последние две недели, у меня так плохо это получается. У нас, когда тот чувак ушел, меня дернуло опять в бытовуху. Ну так, короче, раскидываем пока задачи, ну так себе. Вот. Ну они все здесь вписаны. Да, да, Я... да, да, да. задачи-то вписаны, конечно. Я и новые заношу, то есть просто у меня пока не хватает немножко с контролем. То есть вот мы там сюда парочку на этой неделе закидали. Ну проведи с ними совещание. Вот это у тебя же каждая доска это каждый человек, да? У тебя получается две доски, с кем да. надо проводить совещание. Да. Ну проведи. Ну, как раз на следующей неделе у меня будет более чем достаточно времени. Ну, да, да. Я как раз долбануть его. У тебя будет время там долбануть вот эти задачи, сметы, обзвонить всех клиентов, которым выставили сметы. Вот. И ну, раскидать там эти объекты, которые у тебя там, ну, короче, которые тебе деньги должны, ну, с ними сконтактировать. Вот, я думаю, две недели у тебя и пробит там по бурику. Да. Да, как бы, э, вот. Ну, что тебе это прямо вообще необходимо с них, как бы, там, капусту забирать, заплачешь два кредита, и как бы поймешь, что, блин, надо еще с кого-нибудь капусту забирать. Вот, и все. Ну да. Атаку, сегодня, блин, сегодня, сегодня а так, блин... будем вызывать. Ничего как бы, страшного вообще не случится. Ты можешь кредитки взрывать еще обратно, и как бы, можешь пол полгода на это жить все. Как бы вообще ничего не случится. Ну да. Ну она Года, я да, я думаю, это максимум месяц. Но слушай, кто, кто, я, кто я такой? Меня даже дважды не спросят. Ну, через месяц посмотрим, короче. Ну да. Ну. Ты, кстати, видео сохраняешь, да? Так, если что. Да, ты по манке, да, сейчас покажу. А, ну, хорошо. Я думаю, когда мы эту штуку перейдем, вот которая минус 412, все, ты будешь я, уже круглевым человеком, у тебя вот эти 62 будет больше намного. Я, я, я думаю, думаю да, я думаю, мне будет уже тогда не, не сильно стыдно. Мне, я... мне, мне, мне, мне сейчас даже неудобно, я вот хотел бы, знаешь, там уже какие-то посты выложить, там вот я тут, короче, мучу, там кручу. Потом думаю, ё-моё, сейчас кому-то показать, <с> со мной работать перестанут, блин. <с> Потому что скажут, блин, да это чудик там, в долгах, блин, полляма. Куда ему там еще какую-то работу давать, он обанкротится скоро. Ну знаешь, да, да. мы преломим эту ситуацию, у тебя будут как-то что-нибудь там в инвестиции запихнешь, нибудь чук-чук-чук. И как бы вот это уже начнем раскручивать. И у тебя времени больше появится, и мы там, я думаю, кому-нибудь печет то внедрим в америкосику, как Да, однозначно. Так, ну так вы все, да, вроде? Давай я это... Короче, смотри, совещание да. вот по этому проведения, по любому, по трейла, ну, по сметам обязательно всех прозвонить, по объектам, которые текущие тоже... Ну, желательно по объектам, которые текущие, тоже с ними созвониться, ну, что-нибудь проговорить. ну да, все, карантин, окей, ну, типа, хотя бы вот такое дружеское, как бы, такое общение провести. Ну да, да. А кто тебе деньги должен, там тем более созвониться. Вот. И два кредита. Помнишь, ты мне обещал закрыть? Да, да, я это понял. Да. Да, это, это запланировано, да, можно на себя. Ну да, кстати. Вот. Ну, Планирование еще по затратам проверь, чтобы там тоже все четко было. Ну да, да, там. Плати спокойно, да, и все. Хорошо. Ну ладно, Николай, что ты в следующей песне Ладно, Хорошо, да, все, пойдем, на, пойдем. на связи Я если что, это там отпишусь, позвоню. Да, да, мы ну и куем. Да, ну, вот эти два кредита, можешь мне написать, я заплатил два кредита, мне будет это... Хорошо, я, я отпишусь. Я, тебя, кстати, еще спрошу там вопрос по вашей этой онлайн-системе. Mm -hmm. Ну, насколько mm -hmm. это тяжело сюда перенести там, и так далее? По сервису конечно. Да, да, да, по ERP. Короче, проще вот э, и как бы гибче и профессиональнее это вот на Google таблицах. Пока ERP система это вообще не залог вот, вот, Да. Да, я вот сейчас в сторону вот этого финансовых директоров иду. Вот и тут намного интереснее, намного результатов выше у ребят, нежели там кто-то заходит, что-то натыкивает и как бы и все. Я понял.